Удивлены и все смеются, все не понимают, о чем речь идет. Ну да, Россия ⁇ оружие, но на самом деле все-таки они создали. И это оружие начинает новую историю в этой России. Я хочу вам показать несколько удивительных видеосюжета, которые подтверждают, что технология России превыше всего. Да. Ее не так и много, но на разработке этой технологии ушло немало десятилетий. В 2017 году Владимир Путин поручил Шайгу создать в Сибири необычную базу, которая будет отвечать за новые технологии. Он начинает создавать. Под предлогом и информации о создании новых дронов, он создает необычное оружие, которое усовершенствовано в несколько тысяч раз и лучше, чем дроны. Какое оружие на вооружение России в первый раз. Что за оружие и почему все ее боятся, вы увидите сейчас. Случайно попали несколько интересных кадров и несколько военных запечатлили, как это оружие, Имеет функцию опасности что за оружие почему все о нем так говорят это не ракеты это не спутники это не нло но все-таки вам будут внушать что это все таки нло посмотрите сами дорогие друзья если вы это уже видели это не значит нло это значит что это вооружение новой армии Ставьте лайк, подписывайтесь, не забудьте оставить комментарии и делитесь с этим видеосюжетом с друзьями и близкими. Ну а с вами, как всегда, был тайна НЛО. И я на сегодня с вами прощаюсь. Приятного просмотра! Вон тенек. до него дойти, надо.